Упражнение четыре семь новая фотография самая новая фотография старые дома. Самые старые дома. Хорошая книга. Самая хорошая книга. Широкое море. Самое широкое море. Большая улица. Самая большая улица. Дорогие магазины. Самые дорогие магазины. Широкая площадь. самая широкая площадь зеленый город самый зеленый город популярное место самое популярное место Новые журналы Самые новые журналы